давайте пробовать всем привет меня зовут лера искевич и в этом видео я буду краситься и болтать поэтому если вам интересно продолжайте просмотр Поехали. дело в том что вчера я делала фотографию для розыгрыша шапки для моего инстаграм, это все выглядит так и я делала этот макияж и я его записывала на видео и вчера когда я начала монтаж, представляете себе, все было хорошо, я смонтировала полностью все видео, но так случилось, что из-за того, что не хватало места на компьютере и на флешке, на которой я решила оставить проект, я думаю, удалю один кусочек, и проблема была в том, что как раз копии этого кусочка на компьютере не было, поэтому просто потерялся финал видео, и поэтому, поэтому, поэтому, вы видите это видео, я надеюсь. Я возьму кушон от Чупа-Чупс, чтобы сделать небольшой тон. А, я совсем забыла сказать. Теперь я решила назвать это видео «Одна из идей макияжа на Новый год», потому что, скорее всего, я буду себе делать такой же. Наверное, и тон я оставлю таким же легким, потому что... Я вообще не хочу париться очень сильно с макияжем на Новый год. Я все еще не знаю, где мы его будем отмечать. Поэтому... Поэтому он такой универсальный, знаете, и под спортивный костюм подойдет, и под что-то красивое. Ладно, это, это... Хотя... Не знаю, нравится ли мне свет. У нас сегодня с утра было солнце, и это солнце, это солнце, которое было впервые за долгое время. Я прям, когда его увидела, я была готова расплакаться отчасти. Но, к сожалению, уже его нет. Я не понимаю, почему так быстро... Почему так мало? Но очень благодарна за тот короткий промежуток времени, который она с нами побыла, потому что очень сильно от света зависит настроение. Не знаю, как у вас, но я вижу солнце, и я прям, типа, мне жить хочется. Обычно нет, но вот солнце, когда очень хочется. Да, действительно, просто очень много серых дней, поэтому солнышка не хватает. Возьму консилер, его вы могли видеть в прошлом видео, я про него рассказывала, и наношу его... Куда мне надо? Чаще всего это под глаза и на какие-то покраснения. Мне не так важно, что они видны. Я уже, знаете, как-то выбираю, наверное, больше какой-то естественный тон кожи. Да, я хочу его сделать ровнее, но для меня это небольшая проблема, что что-то все таки остается видным. Главное, что оно так вот немножечко сглаживается и уже хорошо становится как... Мне кажется. И, кстати, вот эту сторону, когда крашу, я очень плохо вижу. Здесь э, тени у меня. Поэтому макияж может получиться неравномерный в этом плане. Также нанесу консилер на глаза вместо подложки. Вместо базы для теней. Чтобы выровнять свои руки. Быстро сделаем брови. Брови я буду делать карандашом от Maybelline в оттенке Medium Brown. Вообще, после переезда мне... Сложно пока понять, какой карандаш для бровей или что-нибудь другое мне нравится и подходит, потому что сейчас мне почему-то кажется, что все они какие-то слишком темные и мне хочется чего-то более светлого, более легкого. В следующий раз попробую взять карандаш посветлее. Даже если следующий оттенок будет блондом, просто хотя бы, чтобы проверить, будет лучше или нет. Потому что на данный момент мне хочется свои брови... Делать более легкими, не такими тяжелыми, а с более темным оттенком не всегда получается в меру его нанести. Так, поставлю Iso на авто, простите, 5 секундочек. Я просто обычно ИСО камеры ставлю определенное, статичное, но ну, так как солнце скачет, попробуем с вами в авторежиме ИСО сегодня снять это видео. Я надеюсь, вам нравится картинка. Напишите в комментариях, как вам. Сегодня хотела перед этим видео помедитировать, но вместо этого решила сделать себе завтрак и быстро начать снимать, чтобы не пропустить естественный свет, потому что вчера, когда я начала снимать, я закончила где-то в час в два, по-моему. И уже было достаточно светло, и мне... Ой, достаточно темно, и мне пришлось включать кольцевую лампу, поэтому в начале видео было был естественный свет, в конце был уже искусственный. Возможно, сегодня у нас все получится с вами снять под естественным светом. Я очень люблю естественный свет в видео. Брови. От Benefit в прозрачном оттенке. У меня тут уже совершенные остатки какие-то. После Нового года куплю себе новый, если мне его никто не подарит. Мы все еще не знаем, как именно мы будем отмечать Новый год. Я уже смирилась с тем, что любой результат может быть. Я уже сделала и селедку под шубы попробовала. У меня получилось, кстати, очень вкусно. И салат с горошком. Единственное, я покупала колбасу в бедронке. И это, знаете, такой, как бы, хороший эксперимент. Но в следующий раз, если я буду покупать колбасу, я пойду в адесса-маркет и куплю прям хорошую колбасу, потому что... С этой что-то как-то не задалось. Затяните брови. Итак, приступаем к основной части макияжа. Я недавно купила вот себе такую палетку теней. На смену моей предыдущей микс из шести оттенков. Они очень похожи, я вам для сравнения покажу. Вот моя предыдущая палетка и вот эта. Этой уже очень много лет, и я поэтому решила купить эту, когда недавно увидела ее в ХБ совершенно случайно. Она мне бросилась в глаза, потому что оттенки, сами видите, перекликаются... Друг с другом, единственное, что тут такой явный кирпичный есть и пудровый у NYX, который, как видно, за юзом вообще больше всего. Но здесь к этому есть еще и шиммерные оттенки, плюс темные оттенок, которым можно стрелочку прорисовать, а я часто такое делаю, прорисовываю стрелочку тенями. В общем, мне очень нравится эта палетка, она есть, по-моему, еще в двух оттенках, такой более коричневый. И супер-супер супер коричневый. Я выбрала самую светлую, потому что мне показалось, что это прям то, что мне нужно. И знаете, не прогадала, я и пользуюсь в последнее время. Вот я спрятала эту, чтобы не пользоваться просрочкой. Хотя мне в телеграм-канале, когда я выложила эту, написали, что сухие текстуры типа не портятся. И что вот эти вот обозначения 24 месяца с момента открытия на самом деле просто фигня для отвлечения внимания условно. Вот, что на самом деле сухими текстурами можно пользоваться бесконечно, но в свою очередь я вам скажу, что я заметила по этой палетке, что она как будто со временем стала хуже тушеваться. Итак, так как... Спасибо. Так как я делала уже вчера этот макияж, слава богу, у нас протоптанная дорожка, и я знаю, что вам показывать. Я набираю светлый оттенок и наношу его на все веко, чтобы просто припудрить наш консилер и... Ну, создать дополнительную базу для теней. Затем с вами возьмем вот этот красивый а, розовато переливающийся оттенок. Нанесем его полностью на подвижное веко. Кстати, конкурс шапка, я не помню, сказала, скорее всего, сказала, уже в Инстаграме, если хотите поучаствовать, заходите, участвуйте. Чего нет? Кто не хочет шапку? Я лично в шапках начинаю ходить, как только становится холодно, и не потому что там защищаю волосы и всякое такое, а потому что у меня от холода а, начинает болеть сзади вот тут вот голова, и мне это очень неприятно ощущать. Из-за этого шапка это прям мой must-have. Мне раньше казалось, что я чуть ли могу не ассоциироваться у людей с шапками, но потом поняла, что вот э, человек, который по-настоящему с ними ассоциируется, это Аня Новицкая. Мы с ней вместе постоянно такие подружки в шапках. Как будто бы мы с ней два этих, как его, белосне... С гнома. Таким образом выглядит наше тени. И это еще не все. Потому что здесь, видите, есть такой красивый пудровый оттенок. Пудрово-розово-грязно-розовый. Я его набираю и нанесу его и на складку, и нижнее века тоже им проработаю, так сказать. Идея этого розового макияжа послужила вообще, я увидела в ТикТоке, знаете, тренд э, лицо на морозе, макияж такой. И там у девочек всегда такие яркие, ну, приятные ярко-розовые румяна, как будто бы щечки на морозе. Но, правда, вот у меня на морозе они становятся красноватого больше оттенка, а в макияже они получаются такие розоватые. И... Увидя эти цвета, у меня почему-то произошла ассоциация с этим трендовым макияжем. Поэтому вместо розовых щек у нас будут розовые глаза на морозе. Предыдущей кисточкой подтушу границы, чтобы они были более плавными. И что я не сделала вчера, но сделаю сегодня, так это... Во-первых, налю кисть нужно. Я возьму скошенную кисть и наберу вот этот вот кирпичный оттенок, чтобы немножко... Еще чуть больше обозначить нижнее века. У меня завтра мама приезжает. Она приедет на выходные, получается. Поведу ее в разные магазины. Она уже составила план покупок. Поэтому будем с ней ходить по магазинам. В предыдущий раз, когда она приезжала, мы в один день могли находить 20 тысяч шагов только по магазинам. И мне кажется, это тот момент, с которого я начала сбрасывать вес. Потому что после того, как она уехала... У меня ходьба больше вошла в привычку, и вообще я пересмотрела свои взгляды на ходьбу. Добавим вот такую вот блестяшку. Это жидкие тени Чупа Чупс. Я их наберу, вернее, нет, я их положу на руку и с руки возьму. Они тоже, по-моему, вышли из срока годности, потому что тут дата с открытия 6 месяцев. Ну, кому какое дело? Плоской кистью наберу немного продукта. И теперь им сделаю вот такой вот цветовой блик фью, Здесь и фью, тут Попробуем Вчера я, когда сделала этот макияж, мне он очень сильно понравился И я решила, что если я действительно не придумаю чего-то другого для Нового года То я сделаю этот макияж так, как он уже типа отрепетирован И не придется мучиться Не знаю, видно ли на камере, о чем я говорю Я говорю про вот этот вот сияющий блик Мне очень нравится его добавлять сейчас в макияж. Мне кажется, он делает макияж глаз каким-то более интересным. Прокрашиваю ресницы тушью. Вообще у нас с вами будет э, основной акцент. Это, наверное, на нижние ресницы и на кое-что еще. Ну, вы уже знаете, наверное, что, на... что у нас акцент будет на реснице и на... и на вот такие вот бусинки. Красивые. С глазами закончили, мы к ним вернемся, когда будем клеить реснички. Добавлю хайлайтеры из палетки Revolution в оттенке 01. У меня до этого была другая палетка, такая же, только может быть 02. И мне она нравилась намного больше, потому что там вообще классный хайлайтер. Это тоже ничего такой, но там был классный еще... Не бронзер. Он был больше как корректор, а этот такой больше как бронзер. Он более теплый. Из-за того, что я его иногда могу переборщить он прям рыжит. И для меня это непривычно. Мне это не нравится. Добавлю еще под бровь хайлайтера. Я знаю, что это уже не модно. Представляете. Но какое мне дело? Надо взять вот так вот этого бронзера. И просто проскультурирую себе лицо, чтобы у него была форма. И также не забываю про нос. Я не умею его как-то специально контурировать. Я просто делаю так, чтобы он не выбивался с общей картины моего лица. А теперь приступаем к моему самому любимому. Я беру пинцет, который у меня жизнь повидал вообще максимально, если вы можете заметить. Вы можете заметить, он немножко горелый. Вы спросите меня, что с ним произошло, а я отвечу, что я э, маленькие кусочки полосанта брала, чтобы не обжечь руки пинцетом, и поджигала их так, чтобы у меня приятно пахло. Вы скажете, гениально, я с вами соглашусь. Беру эти бусики, я их, по-моему, кстати, на Алиэкспресс заказывала, и хочу их хаотично наклеить на лицо. Первый треугольник готов! Ура! Это, кстати, самая приятная часть, мне кажется. Так знаете, когда у тебя нет какого-то плана, как тебе их ровно выстраивать, ты просто разбрасываешь эти шумчужные слезинки по своему лицу. И мне очень нравится, как это выглядит. Мне кажется, это очень интересно и очень приятно, что ли. И... И мне кажется, это добавляет какого-то аксессуара. Не знаю, ну, так вообще можно сказать. Такие штучки очень классные, потому что для них не обязательно клей. Но, допустим, эти, которые я с Алика заказывала, я их давно заказывала, я бы вам оставила ссылку. Просто я уже не знаю, существует ли она. Они не все, к сожалению, хорошо клеятся. Некоторые достаются, и клей остается на самой упаковке. А некоторые прям классно могут к лицу приклеиться. Я вчера, когда их убирала... Но мне прям понадобились усилия для некоторых, чтобы их снять. Момент, который сделает нас Ирмой немножко. Боже, я вчера с этими ресницами так намучилась. Я сначала хотела... Я сначала хотела себе наклеить на верхний ряд, чтобы, ну, как-то более макияжно сделать этот макияж. Но в итоге у меня получилось наклеить только пару на один глаз. И это было очень сложно, я вам признаюсь. Поэтому я... Решила их наклеить на нижнее века, что, собственно, мне понравилось даже больше, потому что на нижнем веке они смотрятся как акцент, их действительно видно, и это красиво, а на верхнем они, ну, просто добавляют ресниц, <ф> не говоря о том, что на этом веке просто у меня ни одна не приклеилась, я не умею этого делать, надо попробовать, может, с пучками, может, у меня лучше будет получаться. Итак, клеим ресницы. Я наклеила один глаз, и, признаюсь честно, как будто бы вчера было делать это легче, они не супер... Ровно смотрят. Тем не менее, это все равно намного легче, чем клеить верхние пучки. Я все. Надеюсь, мои нижние ресницы не решат от меня уйти, потому что я с ними так обращаюсь второй день подряд. Выглядит классно. Мне сейчас хочется каждому макияжу добавлять эти нижние ресницы, потому что... Ну как-то, блин, интереснее выглядит. На губы мы с вами добавим центр красноватого. Дескать, такой эффект Обкусанных губ Добавим блеска Этот блеск я купила Вместе с палеткой теней Он от Everline И он мне очень нравится Как я поняла, ага, ну тут и написано Volumizing Extreme Shine Lip Gloss А это значит, что он увеличивает губы и он, знаешь, блески увеличивающие, они двух типов. Они обычно либо пекут, либо охлаждают. И этот охлаждающий, я давно такими не пользовалась в детстве, пару раз пробовала там у мамы. И они мне нравятся намного больше, чем те, которые пекут, потому что они прям приятнее по ощущениям. Мне кажется, мы готовы. Давайте посмотрим на него получше. Собственно, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравился этот макияж и, возможно, для кого-то из вас это послужит идеей или вдохновением для макияжа на Новый год. Мне будет очень приятно. Если это так, дайте обязательно знать об этом в комментариях. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Всего вам самого лучшего. Считайте о великом и до встречи! close he here coat a gloves, and a and your hands bow